Считанные дни остались до 9 мая, дня победы над гитлеровским фашизмом. В этом году будет отмечаться 75-летие разгрома коричневой чумы. Несмотря на то, что со времени самой страшной войны в истории человечества прошло свыше 75 лет, никто не забыт, ничто не забыто. В этот день на Красной площади в Москве планировалось проведение грандиозного парада, однако судя по всему, бушующий сегодня на планете смертельный коронавирус, все же внесет свои коррективы. В то же время, следует отметить, что праздник этот омрачен, причем не сегодня и не вчера. Фашизм оказался гидрой, прогрессивное человечество, сплотившись, срубило ей голову, но спустя годы она обзавелась двумя. Сегодня мы видим возрождение этой чумы, причем, на территории одной из бывших республик Советского Союза, чьи сыновья также отдали жизни в борьбе с фашизмом. Как вы поняли, речь идет об Армении. Сегодня в Армении, в цене не те, кто не щадил себя, сражаясь за родину, а как раз наоборот. Нынче там в почете, предатели и приспешники нацистов. Двое из них возвеличены в ранг национальных героев, это Горигин Жде и Драстамат Канаян, по кличке Дро. Горегинунжде, жде, руки по локоть в крови советских людей, в центре Еревана даже воздвигнут памятник. А весь цинизм в том, что на фоне возрождения нацизма в этой стране, в Армении, якобы, готовится к празднованию Дня Победы. В связи с этой датой, согласно армянским СМИ, Центральный банк Армении выпустил серебряные памятные монеты 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. На аверсе монеты... Выпущенные к 75-летию Победы, изображены Орден Отечественной войны первой степени и памятник Мать Армения, рядом с которым традиционно проходят памятные мероприятия 9 мая. На реверсе монеты, номинал которой составляет 75 драмов, изображены щит и георгиевская лента, а также надпись «Победа в Великой Отечественной войне» на армянском и русском языках. Всего выпущено 500 таких монет. Вполне понятно, что памятник Нжде и монета 75-летия победы в Великой Отечественной войне, создают фантасмагорический диссонанс. В Армении, в душе Холли и Лилея память о фашисте, пытаются представить себя другим, как миротворцы и борца против нацизма. Однако подобное лицемерие обречено на фиаско. Армянские адепты нацистской идеологии цеха Крон, могут выпустить хоть тысячи таких монет. Но существование памятника гитлеровскому пособнику, сведут на нет, все эти жалкие потуги. Кстати, в следующем году Горегинунжде исполняется 135 лет. И мы почему-то абсолютно уверены, что в 2021 году годовщина армянского фашиста будет отмечаться в Армении на широкую ногу. И ничего удивительного в этом нет. Такая вот загадочная двуличная армянская натура. Сегодня за тех, кто против фашистов, а завтра за тех, кто за фашистов.